Всем привет, друзья! Вот как-то раз я снимал один ролик и произнес такую речь, что не хочу засорять свой канал обычными столярными проблемами. Что мне там написали? Некоторые подписчики сказали, снимай все и не сачкуй, потому что интересно, наверное, что-то увидеть новенькое. Возможно, что-то я делаю не так, как другие, возможно, покажу то же самое, что делают и другие. Вот. Но, в принципе, каждый мастер делает по-своему. И в некоторых случаях, как вот у меня, мне нужен, например, ламельный фрезер, а его у меня нету. Вот. Я буду выкручиваться, как могу. Вот, данная ситуация какая? Я вот делаю один интересный проект. Вон там полки собираются, щиты поклеены, клеятся щиты. Здесь еще щиты, кругом бруски, щиты. В кругом тырса, в общем-то, внизу щиты. Работа кипит. И факт в том, что у меня есть вот такая большая длина. Это будет тоже полки. И мне нужно склеить вот так под 45 градусов. И не просто склеить, а склеить так, чтобы оно не развалилось и в будущем, и в... особенно тогда, когда я его буду монтировать. Вот, так что хочу сегодня показать, как вот это можно склеить. Склеить, конечно, если еще был бы ламельный фрезер, сюда внутрь ламели повбрасывать. Это вообще шикарно, но у меня ламельного фрезера нету. И особо мне не нужно, вот красота, это будет под старинку. Если вы так заметили, вот такие шикарные под старинку выбранные сучки, лично мной перебрал кучу досок, чтобы именно были вот такие шлапаки хорошие, потому что, ну как раньше, какая доска попалась в обработку, такой работали, правильно? Вот, но в некоторых ситуациях, вот как вот эти щиты чистые Покажу вам немножко попозже, для чего те щиты клеились вот. а В некоторых ситуациях нужно здесь чистый материал Потому что там немножко будут резаться с резьбой, ну, резцами вот. а В общем-то, что сделал для начала Вот, это такой стык у меня уже получился Специально подложил вот брусочек, выровнял все, чтобы было видно. Здесь уже есть 45 градусов. Измерял несколькими уголками. Вот наподобие вот как вот этот. И наподобие вот как вот этот уголок. В общем-то, больше им доверяю, чем вот, вот таким уголкам. Вот, это уже старенький, хотя он показывает более-менее точно еще, но вот этим уголкам больше доверяю, все-таки они железные. Вот он у меня даже 45 градусов есть. Специально. Вот, все, как говорится, отличный, кстати, уголок. Вот этот мне очень нравится. Здесь и разметку можно сделать грубую потому что ну вообще отличный радиуса все ну шикарный уголок придуман кем-то недаром если честно вот но мы не будем говорить про уголок мы будем говорить как нам сделать вот такую операцию как говорится в общем то что я сделал сначала я отпилил ручной цирколяркой, но это было мало я потом взял фрезер Поставил обкаточную фрезу. Вот, и с помощью прикрученной доски это профрезервал, чтобы добиться вот такого идеального результата. Вот на таких широких, как говорится, размерах. Нужно такую сделать, потому что нужно очень и очень здесь ровность. Вот. Теперь что я буду делать? Мне нужно сделать множество таких. Заготовок приготовить к самой поклейке. У меня нужно сделать вот такие две большие заготовки и две поменьше заготовки. Сейчас я это сделаю. Я думаю, ну давайте вам на камеру покажу все операции, какие я буду проводить, чтобы вы понимали, как это все работает. Вот вот. оно с помощью, у меня уже выбран уже угол, все подобно С помощью вот этих заготовок я буду обкатывать следующие заготовки фрезером вот так ну давайте начнем как говорится работать Итак, друзья, вот такая штука получается. В общем-то, на край отступаем где-то приблизительно сантиметр, накручиваем вот таких брусков, ставим на плоскость, для чего, вот вам покажу. Видите, у меня хороший прирез. соответственно, у меня оно стоит без моих рук вот конечно такую вещь нужно делать с помощником но к сожалению у меня помощника нету еще пока и наверное будет не Долговато ее найти потому что такая ситуация у нас в селе что с работниками не очень работать никто не хочет вот но это другая история вот, в общем-то, что теперь. Теперь мы получаем, начинаем мазать это все клеем. Я вот здесь заранее просверлил отверстие, чтобы под саморез, чтобы прикрутить, зафиксировать данную заготовку. Хотя бы на один край. Вот. Ну а потом с помощью струбцин мы здесь это все стянем. Вот принцип тот самый, что и с рамками, вот под зеркало я делаю, я не, не сбрасывал туда никогда никаких-то шкантов, ну конечно желательно, чтобы наверняка, но у меня будет немножечко другой способ, это увидите чуть попозже. Вот. А сейчас это все намазать клеем и зажать струбцинами нужно. Клея не жалеем. На такую вещь здесь торец, он хорошо впитывает клей. Клея не жалеем. Здесь можно легонько, но на одну сторону нанести побольше. Вот. Вот. Так, друзья, ну вот как-то так это все. Давайте обсмотрим со всех сторон, особенно все вопросы по поводу стыковки. Вот все заподлицо получилось. Ну мне везет, это все под старинку. Вот если где не за подлицо, значит все брошировкой уберем. Вот здесь тоже под лицо. Так что все допустимым нормам, как говорится. Вот так это все склеится и пусть теперь сохнет. Вот можно отставлять, ставить вторую заготовку и то же самое такую операцию проделывать. Ну, сейчас заклею все, потом вернемся к продолжению. Вот, теперь можем убирать струбцины. Они уже нам не понадобятся. Видите? Вот так. Вот, и убираем наши бруски. Вот, друзья. В общем-то получается вот такая склейка. Очень довольно неплохая получилась склейка. Видно, что клей выступил, но виден сам стык, как он склеит щелей никаких нету нету никаких как говорится проблем вот если нужно вот так, такая как бы склейка вот такой способ я думаю подойдет для громадных как говорится склеек и соответственно сама фрезеровка именно стыка она лучше чем просто прирезка торцовочной пилой вот она точнее ну, конечно, есть такое неудобство, как э, остается место от самореза. Ну, от этого, конечно, никуда не деться. Есть два варианта, либо поставить туда, забить спички какие-то, либо, в принципе, зашпаклевать. Ну, так как у меня под старинку, это, например, сойдет и под шашель. Добавить еще несколько ударов шилом, и будет шашель. <смех> ну в принципе друзья здесь как бы все понятно но есть еще такой вопрос как оно будет стоять мы этого не знаем может быть оно еще трестит значит нужно добавить какое-то усиление значит что сейчас вот это все мы профрезеруем несколько, например три канавки и добавим вот так в поперек каких-то еще реек с одной и с второй стороны где-то по 5-6 миллиметров, я думаю, будет достаточно. Это все вклеится, ну и будет держаться. Сейчас мы это и проделаем. Предварительно шлифанул стык, чтобы он не зацепался фрезер, когда идет. Ну а теперь нужно определить, где у нас будет рейка. Вот так одна пойдет где-то через такое расстояние вторая ну и здесь где-то третья это все приблизительно размечаем в принципе мне не принципиально на каком расстоянии будут эти крепежи. Но кому если может нужно, рассчитать это не проблема. Теперь я делаю опять метки для того, чтобы прикрутить рейку, чтобы и шел фрезер по ней. Вот, сейчас все, как говорится, это все не сложно, Все просто. Как казал вот знайомый, все просто кратька. Так в общем-то вот это вот отступил я для фрезера. Сейчас прижимчиком я это все сделаем. Вот, ну в принципе от стыка вот от нашего, можно отступить ну, поскольку, ну, давайте я думаю, что по 10 сантиметров будет вообще достаточно, вот здесь вот так приблизительно можно приблизительно, можно и не приблизительно, можно точно выставить, чтобы рейки не резать одна длиннее, другая короче вот так и сделаем. Вот. Теперь берем фрезер и вот так мы идем. Ну и такая тоже самая операция еще с двумя нашими отметинами. Подготовил я вот такие Планочки, которые будут Скреплять это все у нас Вот, ну я думаю этот способ Тоже кому-то Из вас пригодится Особенно если сделать С обоих сторон вот такую Операцию, это будет вообще железо держаться Вот Вот так Это все мы Заскучим, заколотим. Дело за малым. Сейчас попилим немного. Так, друзья, вот такой конечный результат получается. Довольно неплохо это все смотрится. Интересно даже, я бы сказал. Вот, но зато будет крепко. С второй стороны обязательно такую же самую операцию я проделаю и на всех заготовках. Вот, видите, у меня заготовки вот такие длинные, по два с половиной метра одна часть, и второй поворот получается метр, э, там, метр, кажется, ну, метр с чем-то. Все равно буду еще торцевать это все. Вот, ну, ну, показал вам на малой части, чтобы меньше возиться было перед камерой. Э, вот, вот такой способ, я думаю, самый будет приемлемый для сжатия угла. Ну, еще, конечно, в самом лучшем э, результате, если бы был бы ламельный фрезер, внутрь вообще ламельный фрезер, ну, внутрь ламели вбросить и как бы было вообще в идеале, если, например, кому нужно для чистовой работы. Вот. но если нет даже же ламельного фрезера, можно купить вот данную фрезу. Вот. У меня ее, конечно, нет вот такого масштаба. Здесь как бы ножи стоят. Она где-то глубину берет полтора сантиметра, разные. И толщина ее там 5 миллиметров, 4 миллиметра, да. И можно как бы профрезеровать вот такими частями вот и повбрасывать туда такие тоже ламельки как говорится но на данный момент у меня такой фрезы нету и возможно в некоторых из вас тоже ее нету ну тогда подходит вот такой способ можно было бы перевернуть с торца как бы пропазовать все но это нужно было очень настраивать Какую-то приспособу сделать, в общем-то, и все тому подобное. Это очень долго для меня. Вот такой способ быстрее. Если честно, разобраться и с зарезом и прирезом у меня где-то на это все пошло. Ну, грубо говоря, ну пусть полчаса вместе с фрезеровкой, если честно, еще набросить и вторую сторону. Просто все нужно подготовить, все сделать, и, в принципе, все это будет крепко. Я даже соглашусь с теми, кто сейчас смотрит и скажет, что склейка на 45 градусов и так крепко будет стоять, но, в принципе, усилить нужно. Вот. Хотя уже у меня пару дней, как говорится, я на самоизоляции, это больше, чем пару дней, и эти углы у меня стоят. В таком положении они не треснули, не, ничего даже не повели. И в принципе здесь холодно, практически не топилось. Сегодня переведение к ним подошел. Вот, после болезни, как говорится, еще. И в принципе, я думаю, что они еще выстоят и выстоят. В теплоте. Теперь, если брать на излом. Здесь переломаешь. В некоторых роликах я показывал, как я исклено арку подобным способом склеивал тоже. В Клей держит вообще супер. И я вам скажу: что, если честно, даже можно было бы не вбрасывать вот эти планки. Но я на всякий случай, как говорится, брошу их, и будет вид такой, и как бы смотреться. И в принципе придаст это крепости. Вот, ну а ламельный фрезер, конечно, был бы здесь вообще незаменим в этой ситуации. И по ширине можно было бы заклеить так, такой угол, даже метр-два, только струбцин по много. Ну, конечно, на такие широкие склейки уже нужно бы, был бы какой-то помощник, вот. Потому что на такие... Здесь 28 сантиметров, и как бы мне немножко было сложновато склеить это все самому. Ну а в принципе с работой я справился неплохо. Если давайте поближе посмотрите, какой зарез. Вот здесь у меня еще вот так будет подстойку вырезаться. Вот. Вот такой... такая как бы склейка получилась. Ну, друзья, склейка идеальная. Мне понравилась. Вот После фрезера, когда профрезеровать, это вообще шики и классно все. Склеится в идеале все. Вот, друзья, как-то так на сегодня все. Заканчиваю свой ролик. Всем пока, до новых встреч и всем крепкого здоровья.